Снег, снег, снег, снег. Даже наши двойные рамы замерзли. Модные. Смотри, смотри, смотри. Бедные дети замерзают на яхте. Какой ужас. Ну ка, что там отодвинется люк? лег Все, мы застряли тут навечно. Папа очищает панели. Они уже, похоже, ледяные. такое у нас лето сегодня какой у нас сегодня июля, 1 июля вот утром чистим лодку за ночь нападало на снега вот такого белого пушистого красивого большой толстой пока еще не замерзаем но все еще впереди от антарктиды огненную землю отделяет пролив дрейка это примерно 500 миль и уже полностью белый континент и все там холода морозы льды вот ну а мы пока зимуем здесь здесь вот э, вода еще льдом не покрылась но у берега уже льдинки такие плавают я надеюсь что все не замерзнет и мы сможем отсюда все-таки уйти наконец-то вот а пока зимуем в снегах вот на понтоне который называется микальви это бывший корабль армады дочили, то есть бывший военный корабль, который сел на мель, получил пробоину, его сюда, сюда дотащили, и вот он стоит такой около берега на мели, в нем сделали яхт-клуб, здесь получаем воду, электричество, вот, возможность выхода на берег, вот, и пока это как-то даже и бесплатно. Вот, Пойдем. мы находимся вот на этом самом понтоне Микальви это бывший военный корабль вот к нему с обеих сторон швартуются лодки вот в несколько бортов вот с этой стороны в три, в три борта там дальше уже мель начинается а с другой стороны там мы стоим третьим бортом, после нас еще три лодки, то есть шесть бортов стоят вот здесь же рядом с нами в другом ряду, правда, зимует лодка наша старая знакомая Австралис, которая была с нами во флотилии, когда мы выходили в пролив Дрейка. Вот весь покрытый снегом, оставленный, законсервированный на зиму. Вот такой вот корабль железный. Ну вот, а наша «Леди Мэри» стоит как раз посередине, как я и говорил. Вот мы стоим третьим бортом в таком ряду. Три лодки только жилые где люди постоянно живут, включая нас, зимуют или проводят лето, кому как нравится в этом полушарии. Вот, остальные лодки люди оставили здесь и сами улетели в теплые края, домой, переждать сезон, потом продолжить навигацию здесь. Ну вот, а здесь видно, чем жилая лодка от нежилой отличается. Вот стоит э, тоже наутикэт, но чуть более новая, чем наша лодка. Вот. На ней никого нету, весь кокпит в снегу И он потихонечку зарастает, зарастает Покрывается все большим и большим слоем снега Скоро там, наверное, будет сугроб И ходить будет совсем затруднительно Хозяин у нее здесь появляется крайне редко Очень интересная история у этой лодки Один из чилийских, достаточно богатых людей Купил все время ее новую сверфи. И сейчас у него там какой-то флот из собственных яхт Но эту яхту он не продает, потому что у него тут связана с этим история первой его любви и вот она стоит здесь он ее передал под надзор местному яхт-клубу и э, там пару раз в год, наверное на ней выходят тут есть регата проводится вокруг мыса Горн вот на, на этой лодке выходят тут вместе с ребятишками, со взрослыми а большую часть времени она просто здесь стоит, простаивает вот снегом покрывается вот такие вот Снежки. Спустились с яхты и поехали на санках. Вот наш дебаркадерик прекрасный. Ну погнали, дочь. Давно есть интернета остатки. Пойдем по снегам. вот так все сейчас. Красота. Красота красотичная 29 июня. Когда кончается первый месяц зимы, мы все ждем Нового года. А здесь все странно, представляете, Новый год летом, но ну, это ладно, в тропических странах он везде летом. А сейчас-то зима, в тропических странах-то нет зимы, у них всегда жара. А тут, блин, снег, снеговики, Деды Морозы, а Нового года нет, Рождества тоже нет. Тупо 29 июня. Вот такая вот штука. Бедные они, бедные южно южнополушарники. Хорошо, что мы знаем, что такое снежный Новый год а снежные июнь. Аминь. Да сейчас мы как раз на площадке, на той самой, где мы раскладывали паруса в нашем предыдущем видео. Вот на него подсказка сейчас выскакивает. Вот здесь вот таким вот слоем снега уже все покрылось. Он теперь, наверное, уже не растает, но я думаю, что в течение месяца точно началась самая настоящая зима. Вот, и все лодки уже тут тоже покрываются слоем снега. Сейчас пойдем нашу дочищать. Яхта типичная для этих широт, с печкой дровяной внутри. Вот видно, труба у нее э, выходит через палубу. И это совсем не единичный случай. Здесь э, большинство яхт, наверное, две трети тех, которые мы здесь встречаем, именно с отоплением такого типа. Вот. А вот сейчас вы видите, там на якоре стоит лодка красная такая. В ней ребята зимуют прямо на якоре. У них там дровяная печь. Там такая интересная пара. Он бразилец, она англичанка, они раз в несколько дней выезжают на берег с бензопилой, пилят сухие там, деревья упавшие, привозят в тузики себе дрова в лодку, вот, растапливают печку и таким образом отапливаются. Это окно у нас в гальюне, на нем нет второй рамы и пленки, ну потому что оно открывается частенько. И вот где на окнах нет пленок, вот такая красота у нас висит. Единая, это она уже подтаяла. О, как все красиво. Как в космосе. Или во дворце Дедушки Мороза. Кораллы вот эти, наверное, тоже подмерзли. Которые здесь у нас создают атмосферу спа-салона. По-моему, живопись. За давностью лет вот такой у нас провод электрический, который был на входе от 220. Вот, я думал, что сначала это соединение там отгнило. Начал провод вскрывать, а он весь вот такой в труху рассыпавшийся. Он в такой в оболочке, в резиновый практически. Вот, Но 220 мы пользуемся достаточно редко, потому что большая часть времени на якоре стояли. Мы вот сейчас встали в марине, и приходится тут маленько восстанавливать электрику. Вот такие неожиданные сюрпризы бывают. Вот за давностью лет, за 30 лет кабель сгнил напрочь. Папа пошел топиться с радостью, потому что он только что утопил с радости телефон. Там была вся наша жизнь. Ну вот еще. Вся наша жизнь здесь. Теперь просто один-один-один. Я топила давно, мама топила года полтора назад. Теперь папина очередь. Одна Лада только еще ничего не сотворила. Везет мне. А ты... Без этого... Я не... Я не... Я не... Я на наш канал и делитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнал, что путешествовать и исполнять свои мечты могут не только герои, а простые люди, как мы и как вы.